Итак, ребят, всем привет! Рад видеть вас на моем канале. Это рубрика Видео Дневник. Записываю о своей жизни, о себе. Пишу, как обычно, все одним кадром, одним дублем, без всяких склеек, врезок и тому подобное. Я говорю актуальное о главном. Итак, сегодня я хочу поговорить на очень интересную тему. Подготовил несколько пунктов, которые я хочу значит, озвучить. Тема такая: как мою жизнь поменяла философия? Вот э, интересный на самом деле момент, вот люди думают, что вот философия какая-то, да да. зачем она нужна, нужна вообще, что она дает, это просто сухое какое-то умствование о каких-то фактах, о каких о чем-то, о, о том, что очень сильно оторвано от нашей жизни но на самом, деле это не так. на самом деле это не так, и при правильном подходе действительно философия она способна очень сильно возвысить человека да? до, матери, до матери Терезы, до каких-то больших меценатов. Да? И в то же самое время наша вот философия она способна нашу всю жизнь превратить в ад и жизни множества людей превратить в ад также вспомнить его на гитлера да что вот он сделал благодаря философии это же философия это не психологии не, не, не еще что-то и значит я подготовил четыре момента с которыми я хотел бы поделиться четыре практических Изменения, которые произошли в моей жизни, изучая философию Поскольку мне нравится, в принципе, любая философия, да, такая как бы теистическая философия То есть мне не нравится атеистическая, да, какая-то там сантонинская, какая-то там человеконенобичническая Нет-нет-нет Я стараюсь жить в соответствии с этой философией, применять какие-то практические правила, да Потому что часто бывает так, что философия, она вроде как философия, да а вот практически, что делать, непонятно. И вот сегодня я расскажу некоторые практические аспекты, не шаги, а именно аспекты, как повлияла философия на мою жизнь. Итак, начнем с первого момента. Посмотрю, это то, что я по утрам перестал волноваться. Я не знаю, есть ли у вас такая штука, была ли у вас такая штука. Но у меня часто было такое, что я, когда просыпался по утрам, у меня возникало такое вот, какое-то вот волнение. Это даже не какая-то вот Осознанная такая вот эмоция Не что-то вот персональное А что-то такое вот эфемерное что Возникало какое-то вот беспокойство Но что именно я беспокоился Я не могу назвать То есть это не страх Потому что страх он всегда персонифицированный То есть он всегда к чему-то относится Там страх, высо... страх высоты, страх заболеть, страх потерять деньги То есть страх чего-то конкретного А волнение Это вот просто вот я просыпаюсь Я чувствую сильное волнение от какой-то вот неизвестности От того, что вот произойдут какие-то моменты, как, какие могут произойти в моей жизни какие-то перемены, какие-то события в течение дня, и я не смогу там себя правильно повести, я не смогу как-то принять какие-то решения, и мне это возникало волнение. У меня это волнение возникло где-то лет в, так в 15-16, и продлилось оно у меня где-то до... 25 где-то в 25 лет я стал серьезно заниматься философией и вот я заметил что после 25 вот это вот состояние по утрам оно прошло вот кстати напишите пожалуйста в комментариях есть ли у вас такое мне интересно узнать вообще если такие люди же как я может быть я один такой уникальный в общем когда я изучаю философию понимаю что в этом мире это миром управляет личность, да, высшая личность, Бог Что все идет по его воле, что ничего не случается просто так То у меня вот это вот волнение, что что-то произойдет не по моей воле И я как-то я, как, я как пострадаю, оно у меня ушло Оно у меня ушло, и сейчас вот уже, когда я, я просыпаюсь, да, в основном я уже просыпаюсь в хорошим настроении, По крайней мере вот этой штуки в моей психике уже нету И именно это, что первое, что дало мне философия Так, едем дальше Собственно говоря, именно философия, философия помогла мне перестать есть мясо и пить алкоголь. Я скажу так, что я родился как бы в семье, да, и в культуре, в обществе, в стране, где мясо едят. Вот, и я ел мясо где-то до 20 лет. Где-то 20-22, вот там вот я первый раз стал в жизни интересоваться философией как таковой. Не психологией, вот не путайте. Не, а психология, она не разбирает вопрос. Полезно мясо или не полезно? Это только философия разбирает. И, собственно говоря, алкоголь. Никогда, в принципе, я не пил алкоголем, алкоголь, за всю свою жизнь. Я был пьяным только один раз. Вот один раз меня прямо под руки домой привезли, один раз. И вот с этого одного раза мне, в принципе, хватило, чтобы понять, что это что-то не так, так делать не надо. И именно философия помогла мне стать вегетарианцем и помогла мне стать человеком, который полностью не употребляет алкоголь. Не буду говорить, что это предмет какой-то большой гордости или каких-то особых больших заслуг. Нет, конечно же нет. Но, тем не менее, я, например, очень сильно удивляюсь, когда слушаю от человека, да, вот я смотрю ролики на ютубе тоже, и слушаю, как один человек говорит, вы знаете, я был 10 лет вегетарианцем, а потом стал есть мясо. Для меня это какой-то нонсенс вообще. Как это? как это вообще возможно? То есть, на мой взгляд, единственная объективная причина, почему не стоит... Есть мясо, она лежит в области философии Она не лежит в области психологии Или физиологии, или диетологии Потому что ни психология, ни диетология Ни какие-то светские какие разговоры, да, медицинские Они тебе не ответят, не ответят на вопрос А вообще, вот именно с философской точки зрения Вот допустимо ли человеку есть мясо или нет Это вопрос лежит исключительно в сфере философии Точно так же, как и алкоголь, да Понятное дело, что никто вам не будет говорить, что вы должны пить там по бутылке водки в день, это понятно. Но сама по себе вот именно принцип, что вот я пью алкоголь или я не пью алкоголь, это как раз таки лежит в области философии. Пытался я еще до этого момента, до того, как я разобрался с психологией, посмотреть на вегетарианство, на алкоголь с психологической точки зрения, но я ничего не нашел. Абсолютно ничего. Психология не разбирает эти вопросы. А психология, она фактически говорит, ну, если тебе нравится, если ты чувствуешь себя счастливым, то делай это. Но ну, по большому счету, психология нам нужна только для того, чтобы э, быть счастливым здесь и сейчас. Но она не разбирает э, все картины мира. Как бы здесь и сейчас ты счастливый? Хорошо. А давай встанем на сторону вот этого животного, которого ты ешь. А оно как вообще счастливо в этот момент или нет? Она такие вопросы психология не разбирает. И именно это мне как бы именно этим-то и привлекает философия, что она в массе своим смотрит на мир. С разных точек зрения можно посмотреть. Можно посмотреть в динамике да, на протяжении там 10 лет, 20 лет в рамках всей жизни, вот если ты всю жизнь свою будешь пить алкоголь или не будешь пить алкоголь, да? будешь есть мясо или не будешь? Какие плюсы, какие минусы? И, собственно говоря, для себя я вынес. То, что не нужно это делать. Вот сейчас говорю лично при меня. Ну и, конечно же, мне бы хотелось, чтобы моя точка зрения тоже обогатила вашу точку зрения. Что не нужно пить алкоголь и не нужно есть мясо. Потому что отрицательных черт, отрицательных вот именно минусов, там больше. Там много, многократно больше. Вот. Это, собственно говоря, второй момент, который я хотел... Так. Дальше. Третий момент, очень важный, очень важный. Это страх смерти. Вот страх смерти, опять же, психология не ответит вам на вопрос, как избавиться от страха смерти. Потому что психология заканчивается ровно тогда, когда, ты, когда вы делаете последний свой вздох. Вот как только вы сделали свой последний вздох и выдохнули, на этом психология закончилась. Пусть она не говорит, а что будет дальше, а что там, что, она, что там будет. Она не говорит, а неизвестность порождает страх. Это всем понятно, когда вот в темной комнате, когда выключен свет, мы будем бояться всего, потому что мы не видим, наши глаза там не видят. У нас нету знаний об этом. Но стоит нам одеть прибор ночного видения да, вооружиться философией то уже комната не кажется такой страшной. Уже все, мы уже видим, да, не так, как своими глазами. Но, по крайней мере, да, то есть, как бы, когда мы читаем достоверные источники, да, в вот основном я сейчас говорю, конечно же, про религиозные источники, про какие-то откровения вот, такие вот релитеистических философов мы разбираем то это как некий такой прибор ночного видения, мы можем видеть, что происходит в этой комнате. И я могу сказать, что, в принципе, я, опять же, где-то начиная где-то вот с 16 лет, где, когда я более-менее в себя пришел, стал, как говорится, осознавать, кто я такой, у меня возник вот этот страх смерти, что я стал замечать, что вокруг меня-то люди умирают, там бабушки, дедушки, там какие-то соседи умирают, еще что-то. И как-то вот я см смотрю, что как-то родители стареют. И вот этот страх, да, где-то вот... Uh, да, наверное, ну, лет до 30, наверное Он меня, в принципе, сильно преследовал Потому что я не знал, что будет дальше А вот эта неизвестность, она рождает uh, большое волнение и страх И, например, сейчас, когда я общаюсь с людьми, которые вообще не интересуются этим делом Я, например, удивляюсь, а как так? Почему вы не этим не интересуетесь? Это же очень интересно Что, что произойдет потом? Что будет после того, как вы оставите тело? Uh, как можно к этому подготовиться? Какие действия сильно тебя облегчат, облегчат этот переход, как в физическом плане, да, так и в духовном, нравственном плане. И вот этот страх смерти, он достаточно меня сильно тревожил я этого боялась я об этом думал каждый день, потому что как-то вот мне вот пришло вот это осознание, что... Я очень скоро тоже оставлю тело. 10 лет, 20, 50, 100, какая разница? Какая разница? Это, это пролетят мгновенно все эти года. Хоть, хоть и 100 лет я буду еще вперед жить, все равно это пролетит за секунду. Потому что вот мне сейчас 37, пролетело за секунду. Я даже не успел опомниться, как так. Вроде вот недавно уч, уч, учился ходить гулять, да? ходить, ходить пешком учился, вроде вот еще какие-то обрывки ну, вот воспоминания Помню, что вот мне там вот учили кушать я там я там на коляске куда-то меня везли вроде вот вчера было а сейчас бах уже 37 вот я точно так же думаю что вот буквально через секунду мне там уже 90 будет я уже буду лежать и думаю боже мой как же это все быстро прошло и вот это вот осознание что это быстро закончится оно меня сильно волновало, сильно волновало, я как бы боялся и вот э, психология Значит, культура наша какая-то, да, вот Они, вот эти науки, да, литература Они не способны ответить на этот вопрос Что будет дальше? Но философия, она отвечает Опять же, я согласен, что есть разные философии Есть там сатанинская какая-то философия, да Есть там атеистическая философия Есть марксизм-ленинизм, тоже философия, да как там, основы научного коммунизма, да, тоже философия. Но я сейчас говорю именно про теистическую философию, про, те, про философию, которая говорит, что есть Господь Бог, что Он является Личностью, что Он всем управляет, и что, как говорится, Он всем контролирует, и ты не являешься этим материальным телом. И как только вот эти вот основные истины я узнал, да, что тело умирает, а ты не умираешь, что ты дальше будешь жить, несмотря ни на что Что бы ни происходило, вот не было такого момента времени, когда тебя бы не существовало И не будет такого момента времени, когда ты не будешь существовать Да, ты меняешь тела, у тебя сейчас одно тело, завтра другое тело, потом третье тело то есть ты, Но ты не перестанешь существовать и, ну, как говорю, в рамках этого короткого видеоблога не буду обо всем рассказывать. Но тем не менее, мне это очень сильно успокаивает. И теперь, когда я вижу вот возрастные изменения, да, какие-то там вот пошла какая-то седина, да, что-то как-то зрение стало как-то не очень хорошее смотрю что как-то вот э, там родители друзей какие-то оставили тело да какие-то друзья стали уже умирать я вот удивился до да, 37 лет и как думаю бак там друг умер думаю как так вообще там ты, ты, ты как это это ну как это вообще возможно то раньше я сильно это воспринимал на свой счет и беспокоился то теперь я я, я не могу сказать что я избавился от страха смерти конечно же нет мне кажется страха смерти свободны только на сто процентов святые личности я естественно не такой но я скажу так что этого страха во мне стало меньше то есть он стал более контролируемый, более контролируемый. Так, и последний, да, четвертый момент, который я хотел рассказать, тоже очень важный момент. Для меня, наверное, он ну, наверное, такой же важный, как и предпоследний. Я понял, в чем выше смысл жизни. Вот в чем именно мой смысл жизни, для чего мне жить. И я разделил этот смысл со своими целями. Потому что раньше я думал, что моя жизнь будет заключаться в том, чтобы я заработал денег, вышел, значит, женился да, вот удачно, там, родил детей, там построил дом. Но это все цели. Цели, которые применимы только к этому телу. Как только этому телу придет конец, наконец придет очень быстро, собственно говоря, все эти цели, они моментально просто обратятся в прах. Они просто не нужны будут, потому что зачем нужны а, дипломы, аттестаты какому-то мертвому телу? Вот давайте представим, у лежит мертвое тело, и у него какой-то там дом, дача, квартира, машины, счета, банки, виллы, загранпаспорта, миллионы долларов, дети, внуки, а, там у него все. А это мертвое тело, оно может воспользоваться всем этим? Нет, не может. Но не может оно этим воспользоваться. Соответственно, все вот эти цели, материальные цели, они важны только пока есть вот это грубое материальное тело. Как только мы лишаемся этого тела, все эти цели, вот эти все машины, все эти атрибуты, они сразу же для нас не важны. Потому что мы не сможем им воспользоваться, не имея тела. И раньше я тоже, можно сказать, что переживал, тревожился, потому что я думал, ну блин, ну боже мой, ну а как же так? Вот В чем же так и смысл? Вот я сейчас вот еще учусь в институте, я сейчас закончу институт, получу диплом, устроюсь на работу какую, начну, да, начну разрабатывать деньги, устроюсь там вот на вторую работу, да, у меня будет жена, квартиры, машина, вот, а потом старость и смерть и думаю зачем тогда, если я это с собой не заберу а наслаждаться этим все равно не получится в полной мере до какой-то степени да, комфорт жизни я себе этим создам но будь у тебя три квартиры или 33 квартиры, на уровень части твое это не повлияет вот вообще не повлияет. Вот будь у тебя там 100 тысяч рублей там на счету или там 200 тысяч рублей, не особо повлияет. До какого-то уровня, да, конечно, я согласен. Должна быть машина, должна быть квартира, должна быть жена, ребенок. Какое-то благосостояние, чтобы, ты, чтобы это тело, оно чувствовало себя ну, вот, комфортно. Да, чтобы было на чем передвигаться, что кушать, что, что, где жить, что, во что одевать это тело. Да, до какого-то уровня. Но свыше какого-то уровня. Вот представьте, вот у вас на счету 10 миллионов долларов, или 50 миллионов долларов? Вот вы вот на эту разницу в 30 миллионов вы будете более счастливы, что ли? Ну, нет, ну не будете вы счастливы, но ну, объективно не будете. И поэтому вот здесь вот такой момент интересный, что раньше я не понимал, а для чего я вообще живу, вот какой в этом смысл. Цели есть, цели они все понятны, нам их с детства говорят мамы и папа, по телевизору, цели, да, учись, высшее образование, работа, квартира, машина, дети, дача, а, поездка там в Гагры на, на моря, да, <laughs> нет, нет, нет. Это окей, но это цели, а смысл, суть, главная причина, ради чего? И когда я, у меня ее не было, я задавал себе вопросы, как бы, окей, цели есть, а для чего эти цели, вот ну, ну, смысл? Я не находил ответа на этот вопрос, я сильно переживал, я реально переживал, потому что, опять же, я обращался к там, русской литературе, да, зарубежной литературе, к психологии обращался, к естествознанию обращался, к юриспруденции, да, но нету там ответов на этот вопрос, там есть ответ на вопрос... А, как? Вот как прожить? Как вот не совершать преступления? Как себя вести так, чтобы тебя не посадили в тюрьму? Да, чтобы тебя не влепили штраф? Как правильно общаться, чтобы извлечь больше каких-то благ? Как? Но на вопрос, зачем? Вот ради чего? Нет ответа на этот вопрос. В во всех науках, кроме философии Вот философия дает ответ на вопрос, зачем вот, Грубо говоря, зачем опять Теистическая философия Это очень важно философии разные. И, собственно говоря, вот именно Эти четыре пункта, это те, которые Я сейчас могу ответить на вот Рассказать про, при камере, да, при личной встрече Конечно же, я вот когда вот с клиентами Общаюсь да, на психологических консультациях Мы с ними больше, намного глубже разбираемся вот, Но просто не все можно на камеру сказать И вот эти четыре главные причины Главные моменты, которые позитивно повлияло на меня, философия. Собственно говоря, я и вам, ребят, советую задаваться вот этим вопросом: как правильно жить, ради чего жить зачем я вообще живу, а нужно ли, вот, вот банально, да, нужно ли пить алкоголь или не нужно, а нужно ли есть мясо или не нужно, а вот, э, вот как и зачем вот это все здесь устроено. Эти вопросы, они действительно важны, потому что, за, за, как бы, зачастую мы, э, мы не знаем даже, а кто мы такие вообще, вот просто, а кто я такой, э, мало кто может сказать, вот кто я, ну, лучше тебя, в лучшем случае тебе скажешь, ну, я там Антон, я говорю, ну, окей, давай, а имя тебя поменяем, тебя назовем Васей. Ты как личность перестанешь существовать, как личность ты изменишься, нет, ты останешься таким же. И вот как бы вот, вот эти вот значит, рассуждения на это, на этот, на этот счет, они способны, на мой взгляд, они способны как раз таки повысить качество вашей жизни. Не количество каких-то благ, которые вы потребляете, а именно качество вашей жизни они способны повысить. В общем, мне на самом деле очень интересно, что вы по поводу этого думаете. Изучаете ли вы философию или не изучаете? Если изучаете философию, то мне будет интересно узнать, какую именно. И особенно, как философия повлияла на вашу жизнь, на, на вас как личность она повлияла. Что вы перестали делать, а что стали. Мне это очень интересно. Пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, на этом все, ребят. Давайте пока.